Всем привет! В эфире Универньюз. Студия Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Times Higher Education включил КФУ в рейтинг лучших вузов Евразии. Ректор КФУ принял участие в нефтегазовом форуме. Об ученом Казанского университета снимут фильм. Специализированная выставка «Нефть, газ, нефтехимия» начала свою работу в рамках Татарстанского нефтегазового форума. С подробностями ее работы вас познакомит наш корреспондент. Татарстанский нефтегазохимический форум начал свою работу 4 сентября. Площадкой для проведения мероприятия традиционно стала Казанская ярмарка. В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и представители федеральных органов власти. В своем приветственном слове глава республики обратил внимание слушателей на многообразие состоявшегося форума. Здесь много экспозиций, много будет встреч, контактов. Я хотел пожелать, чтобы. Наш форум прошел также плодотворно, и самое главное, главное сегодняшний форум посвящен 75-летию начала добычи, промышленной добычи нефти. В нашей республике это знаковые события. Данное мероприятие посетил ректор Казанского федерального университета и директора институтов вуза на специализированной выставке «Нефть, газ, нефтехимия». Представители КФУ лично пообщались с сотрудниками крупнейших компаний, которые не первый год являются надежными партнерами Казанского федерального университета. Вы знаете, на этих выставках в последние годы мы выставляемся с партнерами, как правило. То есть не делаем свои, свои конкретные от университета выставка, Потому что это намного выгоднее получается, намного интереснее. Это действительно демонстрация реальной работы с нашими партнерами. Это и мало, в этом году это малая компания. Малая компания у нас Татарстане порядка 30 малых компаний. Практически со всеми мы работаем. В разных, в разных масштабах мы работаем. Глубокое впечатление осталось у меня. После выставки, после конференции я с проректором мы детально обсудим дальнейшие сотрудничество с Казанским университетом мы на этом пути. Целью выставки является продвижение новых технологий и оборудования на предприятия нефтяной и химической отрасли Поволжского региона, расширение межрегионального и международного делового сотрудничества, содействие развитию научного потенциала и отраслевых научных программ. Также на площадках Казанской ярмарки работают пленарные заседания, дискуссии и многое другое. Работа форума продлится до 6 сентября включительно. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На три дня с 29 по 31 августа Казань стала местом концентрации передовых мыслей и идей, посвященных развитию системы высшего образования в мире. О том, как же проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education, смотри далее. Саммит передовых научных исследований Times Higher Education прошел с 29 по 31 августа в стенах Казанского федерального университета, который состоялся при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Тарсан. На площадке саммита собралось 334 участника из 20 стран мира, 147 иностранных участников, именитых ученых и специалистов в различных областях науки. По отзывам многочисленных участников, то есть у нас форум получился. Во-первых, приехали очень... Эээ... Uh... Известные ученые, причем из университетов, с которым мы хотели начать работать. ТИЧА, ведущий мировое издание и аналитический центр, который более полувека специализируется на изучении и освещении вопросов развития высшего образования во всем мире. Сами ТЧА стал местом встречи с влиятельными международными учреждениями и компаниями и дал прекрасную возможность познакомиться, перенять опыт и поделиться собственным видением будущего развития науки и экономики. The strength of Tatarstan higher education. I think uh, Kazan Federal University is one of the leading universities in the Eurasia region. And we can see from the fact that almost 300 senior university leaders from more than 20 countries have gathered here for this summit. That there is huge interest in forging new networks, new alliances and investing in research excellence in this world of the world. Среди основных проблем, которые обсуждались во время панельных дискуссий саммита и в его ключевых докладах – роль высшего образования как локомотива регионального развития, глобальное влияние научных исследований мирового уровня, будущее медицинского образования, проблемы и перспективы университетов в условиях четвертой промышленной революции. Для нас важна сегодня роль университетов в связке с субъектами. Субъекты – это один из таких базовых партнеров для каждого университета, который может обеспечить движение. В рамках саммита британским изданием Times Higher Education был опубликован первый рейтинг евразийского региона. В нем ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие страны. В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских университетов. Казанский федеральный университет занял десятое место, а по российским вузам разместился на шестом месте. Индикаторы евразийского рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга ТИЧ. Преподавание, исследование, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности. Стоит отметить, что на данный момент происходит поступательное продвижение Казанского университета в авторитетных международных рейтингах университетов. Если посмотрите на, на выбранные нами приоритетные направления, то должен сказать, что все они глубоко междисциплинарны, то есть они дают работу всем предметным областям, физикам, химикам, математикам. В то же время они отвечают на глобальные вызовы и в то же время они отвечают на те проблемы, которые существуют в нашей стране и, соответственно, в нашей республике. Казанский университет, собрав вокруг себя единомышленников, в очередной раз доказал не только наличие великого прошлого, но и подтвердил не менее великое будущее, громко заявив о себе на весь мир. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Леонард Влечьяров, Универньюз. Об ученом Казанского университета Василий Флоринском снимут фильм. Для сбора материалов в КФУ приехали члены Русского географического общества. Подробнее в следующем сюжете. Представители русского географического сообщества посетили Казанский федеральный университет. Визит в КФУ организован в рамках экспедиции по следам Флоринского на колесах Багги. В ходе своей экспедиции мы посещаем города, начиная от Москвы. Посетили место рождения Флоринского, это село Фроловское Владимирской области, далее Казань, далее Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Томск, всего около 4 километров. Василий Флоринский – российский врач археолог, один из инициаторов открытия Сибирского, ныне Томского государственного университета, а также профессор Казанского университета по кафедре акушерства и гинекологии. Цель экспедиции – создание документального фильма об ученом Василии Флоринском. По ходу движения мы собираем материал о жизни и научной деятельности этого ученого Флоринского. Поэтому то, что мы здесь, материалы, которые мы здесь найдем, увидим, это также будет использовано в рамках визита в Казанский федеральный университет гости посетили Музей истории и отдел редких рукописей КФУ. Там гостям представили книги из личной библиотеки Василия Флоринского. Артем Тупичкин, Ленар Довлетеров, Универньюз. Первокурсникам Елабужского института Казанского федерального университета в торжественной атмосфере вручили студенческие билеты. Чем запомнился этот день, расскажет наш корреспондент.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 На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех последних событий. До новых встреч!